Всем приветик. Сегодня тема смысл карточек. Какой вам нужно приобрести смысл? Извините, заговорилась. Какой вам нужно приобрести смысл? Дар любви. Вам нужен смысл любви. У вас есть любовь. Покажите любовь себе самим, самой себе. Покажите любовь всем окружающим, животным, природе, людям, все, что вас окружает, даже предметы. Возможно, вы плохо относитесь к каким-либо вещам, именно к предметам. Научитесь хорошо относиться. Цените все, что у вас есть. Цените свое здоровье. Цените себя самих. Дарите. Свой дар любви. Всем пока.